Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня разговор у нас пойдет о новом корпусе Meshify 2 от компании Fractal Design. На него пока что нет нормальных обзоров на русскоязычном ютюбе, так что немножко эксклюзивчика, как и всегда. Итак, многие из вас наверняка видели предыдущие корпуса из линейки Meshify. И дабы у нас не возникло путаницы, давайте разберемся, что к чему. Итак, есть такой достаточно популярный корпус Meshify C. Небольшой, компактный, очень стильный за счет своей рубленой передней панели, со вполне адекватным ценником с учетом его качества, но не лишенный, конечно же, своих недостатков. Обзор на него, кстати, есть на канале, можете посмотреть. Meshify-C является уменьшенной версией другого корпуса, а именно MeshFace S2. Большой собрат был длиннее и позволял поместить внутрь больше разного железа, установить кастомную водянку с помпой и так далее и тому подобное. Но по сути оба они имели много чего общего. Даже передние панели были у них взаимозаменяемыми, да и почти все примененные в них решения были плюс-минус одинаковыми. Чего, однако, не скажешь о а виновнике нашего сегодняшнего разговора, а именно о корпусе Meshify 2, который является, скажем так, глубокой переработкой большого корпуса Meshify S2. Итак, давайте смотреть, что же в нем нового, на что осталось как было. Во-первых, нам оставили красивую рубленую переднюю панель с перфорацией, конечно же, для повышения продуваемости корпуса. Правда, ее существенно переделали. Раньше передняя панель корпуса совмещала функции антипылевого фильтра, сзади она была обшита материалом наподобие поролона, да, он неплохо удерживал пыль, но при чистке ПК, как вы понимаете, вытащить остатки пыли из него, даже под хорошим напором воды или пылесосом было на самом деле проблематично. Да и воздушный поток он резал будь здоров. Теперь же передняя панель является дверцей. Производитель даже предусмотрел для ее открытия вот такую вот ручку с логотипом компании. После открытия эту дверцу при необходимости можно снять. Визуально она не поменялась, но основное улучшение скрыто от неопытных глаз. Дело в том, что теперь в дверцу вмонтирован полноценный антиполевой фильтр с очень мелкой сеткой, который при необходимости можно легко вытащить. Так что мне кажется, что в плане удобства, Удобство чистки и эффективности защиты от пыли стало в разы лучше. Но есть у новой панели и минусы. Во-первых петли дверцы пластиковые, достаточно прочные, просто так они не сломаются конечно же, но если вдруг оставите дверцу открытой и кто-то запнется, то может быть беда. Но, во-вторых, снять фильтр, не сняв дверцу, нельзя, ибо он упирается в край передней панели. Хотя, согласитесь, что хотелось бы иметь такую возможность, иначе непонятно, зачем дверцу нужна в принципе и какой функционал она выполняет. Ну а мы, друзья, идем дальше и поднимаемся наверх. Тут мы видим разъемы и кнопки передней панели. Как и обычно, есть разъемы под микрофон и наушники, новенький разъем USB Type-C, кнопка включения, кнопка перезагрузки, ну и, конечно же, два разъема USB 3.0. Набор разъемов остался прежним, да и придумать лучше навряд ли возможно А вот сама верхняя панель корпуса претерпела при этом существенные изменения Сверху мы видим просто гладкую перфорированную панель Которая достаточно легко снимается при необходимости Сетка тут крупная и никакой функции защиты от пыли не выполняет Она служит лишь декоративной цели А вот уже за ней расположился полноценный антипылевой фильтр Опять-таки с мелкой сеткой который также при необходимости легко снимается и моется. И да, меня часто спрашивают, а зачем эти пылевой фильтр сверху корпуса, если будете ставить сверху воду или вентиляторы на выдув, то по факту он не обязателен, однако если их не будет, то фильтр сверху для начала защищает от просто падающей сверху пыли, ибо компьютер стоит у многих более 50% времени тупо в простое, ну а гравитацию еще никто не отменял, Но ну а закрывать все это дело наглухо, как советуют многие, с точки зрения того, что теплый воздух всегда идет наверх, мне кажется не лучшая затея, поэтому да я считаю что фильтр сверху имеет право на жизнь. Также сверху мы видим место для установки горловины для дозаправки кастомных СВО, что может быть также полезно. Но если открутить вот эти два винтика, то можно будет полностью раздеть наш корпус, то есть снять с него корзину для крепления радиатора СВО. Это может быть удобно как при монтаже систем водяного охлаждения сверху корпуса, так и просто при установке компонентов и подключении проводов. Ибо делать это когда нету верхней панели, конечно же намного проще. Есть куда просунуть руку и, в принципе, лучше открывается вид на все компоненты. И да, если кому-то интересно, фильтрация воздуха сверху на предыдущих версиях корпусов была организована вот таким вот образом. У Mesh Face это был просто коврик с отверстиями, а защита от комаров. Пыль он задерживает только падающую и только крупную. Ну а у Mesh Face 2 был примерно такой же фильтр с поролоном, как и на передней панели, что опять-таки не очень-то удобно в плане очистки, да и сильно уменьшает воздушный поток. Ну а мы, друзья, после изучения верха переходим к нищу корпуса. Тут у нас также полноценный антиполевой фильтр на всю длину, который вытаскивается спереди. И да, друзья, те, кто использовал корпуса с подобными фильтрами, знают, что вытащить фильтр это полбеды. Куда сложнее засунуть его потом обратно, ибо порой он может застревать, спотыкаясь о свои же направляющие. Вот такой вот казус. Тут, слава богу, производитель подумал над этой проблемой, сделал направляющие вот такой вот интересной формы, которые не позволяют фильтру застревать, как бы вы его ни пихали. И да, друзья, многие меня спрашивают часто, чем же дорогие корпуса отличаются от дешевых. Да вот такой вот чепетильностью к деталям и отличаются. Это на самом деле хороший пример. Ну и завершаем мы хождение вокруг корпуса конечно же задней панелью, тут у нас рамка для быстросъемного крепления блока питания, вертикальные и горизонтальные заглушки на винтах под видеокарту, ну и конечно же место под вентилятор на выдув. На этом изучение корпуса снаружи заканчивается и теперь пора обратить свое внимание вовнутрь, а для этого хочешь не хочешь, а надо снять боковые дверцы. Для этого имеется вот такой вот выступ на крышке, если за него потянуть то ларчик и откроется Крепежи тут быстро зажимные состоят как из металлических так и из пластиковых деталей крепятся так же быстро как и в случае магнитных крепежей, но при этом держится намного крепче, то есть корпус можно брать в руки, не боясь что что-то у него отвалится Внутри за правой крышкой мы видим все для организации кабель менеджмента Есть два канала для прокладки кабелей один по центру и второй с правой стороны. Две салазки по 2,5-дюймовые SATA SSD, резиновые заглушки для сокрытия кабелей, что тоже очень хорошо. Вот такая вот снимаемая панель с многофункциональным устройством, о них мы поговорим еще чуть позже. Ну и также производитель разместил тут хаб под вентиляторы. В нем есть 6 трехпиновых и 3 4-пиновых разъема. Итого он рассчитан на подключение 9 вентиляторов. Так что когда вы подключите три вертушки, которые идут в комплекте, то останется еще как минимум 6 разъемов. Помимо этого снизу установлена вот такая вот пластиковая заглушка, скрывающая все грехи вашего кабель-менеджмента, то бишь корявые укладки кабелей. За ней спрятана салазка под два жестких диска и огромный отсек под блок питания Ограничений по длине блока питания тут можно сказать, что нету вовсе В дополнение стоит отметить очень длинные кабели от передней панели Которые можно протянуть буквально в любой уголок корпуса, причем как по верху, так и по низу Такое встретишь не часто, куда чаще кабелей хватает плюс-минус притык и затем их сложно будет уложить ну а место под сами кабели за боковой крышкой отведено аж 3 сантиметра, так что в этом плане все очень даже не дурно. Со стороны же закаленного стекла все на первый взгляд стандартно, есть кожух над блоком питания, он слава богу имеет перфорацию, есть резиновые заглушки под кабели и куча свободного места, но все на самом деле не так просто как кажется на первый взгляд, во первых как я уже и сказал в комплекте есть вот такое вот многофункциональное крепление, с помощью которого можно закрепить на кожухе блока питания помпу водянки, также с помощью данных креплений можно прикрепить дополнительно жесткие диски. Варианты такого крепления вы видите у себя на экране. Как вы понимаете, в комплекте всего одно крепление, но если докупить еще, то количество устанавливаемых жестких дисков можно конечно же увеличить. Дополнение ко всему сказанному, вот эти пластиковые заглушки можно при необходимости вообще снять, дабы расширить место под установку спереди толстых радиаторов систем водяного охлаждения. Причем спереди предполагается установка радиаторов минимум на 40 мм, даже без смещения корзины жестких дисков, то есть там запас примерно 70 мм, 40 мм радиатор плюс 25 мм вентиляторы влазят просто в легкую. Ну и это друзья еще не не все. Вот эта панель, как я уже сказал, снимается, но не просто снимается, а переставляется на другую сторону. Сделано это для размещения дополнительных корзин под жесткие диски или SATA SSD. Например, для организации RAID массива или просто хранения какого-то огромного объема данных. В общей сложности это дает возможность установить 8 дополнительных дисков, правда в комплекте идет лишь 4 корзины, крепежи под остальные 4 штуки вам нужно будет при необходимости докупить самостоятельно. И да, друзья, данная модификация накладывает определенные ограничения на видеокарты. Если в обычном случае сюда влазят любые видеокарты длиной до 490 мм, то с данной модификацией появляется ограничение на максимальную ширину карты в 15 см, с учетом конечно же коннекторов. Если захотите более толстую карту, то придется ограничиться длиной видеокарты уже в 315 мм. Но ну, а напомню вам, что сейчас уже появились на рынке видеокарты длиной 320 и даже 340 миллиметров, да, они встречаются не так часто, это в основном топовые модели, но все-таки будьте бдительны, вот как-то так. Теперь же давайте поговорим о вентиляторах и радиаторах. В комплекте с корпусом идут три вентилятора, два спереди на вдув и один сзади на выдув. Все они на 140 мм на 1000 оборотов в минуту. Однако есть возможность поставить спереди до трех вентиляторов на 120 или 140 мм, аналогичное число сверху, ну и также есть место под два вентилятора на 120 или 140 снизу корпуса в днище. Но ну, а поскольку снизу у корпуса длинный фильтр и имеется достаточно много перфорации, плюс высокие ножки поднимающие корпус примерно на 2,5 см над землей, то в теории мы можем организовать продув корпуса не по стандартной схеме спереди-назад, а сделать продув снизу-вверх, что считается куда более правильным с точки зрения организации системы охлаждения. Правда нужно будет пожертвовать салазками для жестких дисков и размерами блока питания. Плюс убрать по возможности Все детали с кожуха блока питания Но в любом случае Попробовать было бы интересно Напишите в комментариях Если вам данная тема зайдет То я могу проверить как это все будет работать И какой вариант будет эффективней Что же касается систем водяного охлаждения То тут возможно крепление радиаторов Максимум на 360 или 280 мм спереди 240 или 280 снизу на днище Ну и 360 или 402 сверху. Правда, сверху все не так гладко, как кажется. Большинство водянок сверху помещается лишь с условием, что радиаторы оперативной памяти будут иметь высоту не более 36 мм. Иначе радиатор водянки просто не войдет. Для справки, очень много памяти, особенно с RGB подсветкой, имеют высокие радиаторы, минимум в 40 мм, а чаще всего даже больше. Так что, как по мне, это существенное ограничение, и непонятно в чем была проблема увеличить, скажем, ширину корпуса на 1 см, и тем самым решить этот конфликт памяти и водянки. Ну и второе ограничение которое присутствует связано с теми самыми дополнительными корзинами под жесткие диски. При их установке разместить радиатор на 420 мм сверху будет просто невозможно. Хотя согласитесь что в корпусе где почти все сделано под установку кастомного водяного охлаждения эти два ограничения выглядят честно говоря дико и за это я ставлю огромный минус производителю. Что же касается воздушного охлаждения то в корпус влазят кулера вплоть до 185 мм Кулеров выше Даже с учетом подъема вентиляторов При установке памяти с какими-то высокими радиаторами Я лично не встречал но это то, что касается теории, теперь же давайте посмотрим будут ли какие-то проблемы при установке железа. Итак, материнская плата заходит нормально, правда у меня плата за 390 Aurus Master с огромным задним кожухом и она вечно цепляет одно из стоя крепления, причем на многих корпусах, так что для ее установки надо для начала снять задний вентилятор. Ну и также обращу ваше внимание на ту же проблему корпуса, что была и у предыдущей версии S2, то есть отверстие отверстия под Кабели находятся очень близко к самой материнской плате. То есть при установке платы большего формата, допустим, Extended ATX, они будут почти полностью перекрыты, что, как вы понимаете, не есть хорошо. Далее у нас накопители. Салазки SSD крепятся очень бодро, никаких претензий тут нету, причем их можно закрепить не только сзади корпуса, но и также спереди на кожухе блока питания. Тут также имеются крепежные отверстия, так что в принципе можете выбрать тот или иной вариант. Но ну а если докупить салазок, то можно поставить и там и там. Жесткие диски же крепятся на вот такие вот салазки с резиновыми вставками от вибрации. Установка их также не вызывает никакого труда, лишь придется поработать отверткой, хотя конечно хотелось бы в современном мире какие-то быстросжимные крепления. Блок питания благодаря быстросъемной рамке крепится не изнутри корпуса, а снаружи сзади и с ним также не возникло никаких проблем. Мне такое расположение крепления нравится больше обычного, хотя честно не могу сказать, что есть существенная разница в скорости или функциональности этих двух вариантов. Ну и напоследок кабель-менеджмент. Уложить кабели красиво можно, но есть две проблемы. Во-первых, в центральном канале очень мало места. Ну а во-вторых, тот самый пластиковый кожух действительно прячет огрехи монтажа, однако за ним творится полный хаос. Наличие стяжек вдоль задней крышки корпуса, как то, что мы видели у Фантекса, было бы неплохим решением данной проблемы. Но имеем мы, к сожалению, то, что имеем. Вот как-то так, друзья. Как крепится вода в этот корпус, вы скорее всего увидите в одном из следующих видео, где будет повод достать мой кастом из коробки. Что касается сборки обычного ПК, то существенных косяков я не заметил. Все в целом прошло быстро и легко. Остается лишь поставить обратно все элементы корпуса, благо что почти все они идут на безвинтовых креплениях и вуаля, наш чудо ПК готов. Ну а нам, друзья, пора подвести какие-никакие итоги. Начнем, пожалуй, с плюсов. Итак, первый плюс корпуса – это три полноценных антипылевых фильтра с мелкой сеткой. По факту они закрывают все возможные щели. Во-вторых, я отмечу достаточно большие возможности по монтажу систем водяного охлаждения. Есть и место под помпу, и целых три варианта размещения воды – сверху, снизу и спереди. Ну и, конечно же, возможность монтажа толстых радиаторов свыше 30 мм также является плюсом. В-третьих, я отмечу большое количество мест для крепления жестких и SSD-накопителей. Только в базовой поставке их суммарно порядка 9 штук. Что касается расширения, то там свыше 15. В-четвертых отметим кабель-менеджмент, да не как у Fantex, но места много, стяжки есть, заглушка для закрытия кабелей тоже есть, в общем выполнено все на высоком уровне. В-пятых отмечу наличие фанхаба, аж на 9 вентиляторов, такое встретишь не часто. Вдобавок в плюсы запишем возможность организовать продув корпуса снизу вверх за счет продуваемого днища. Также отметим переднюю панель с хорошим наполнением разъемами, ну и быстросъемность многих элементов, как только. То крышки, фильтры, салазки и ряд других элементов корпуса. Это тоже хорошо. Но, друзья, и минусы у корпуса, конечно же, есть. Во-первых, установка дополнительных салазок под жесткие диски сильно ограничивает возможность установки длинных радиаторов СВО. И наоборот, то есть радиаторы мешают салазкам. Также установка спереди салазок под жесткие диски ограничивает нас установки длинных видеокарт, что также плохо. Да, если карта меньше 150 мм шириной, с учетом коннекторов питания, то она пролезет, но это опять-таки лишняя заморочка, как в случае подбора комплектующих Так и в случае сборки И ничего хорошего я в этом не вижу в-третьих, я отмечу ограничение, связанное с максимальной высотой оперативной памяти. Если вы поставите память с радиаторами высотой в 40 мм, а таких на самом деле очень много, то большие водянки в корпусе, который, можно сказать, создан под кастомную воду, сверху не засунешь. Хотя, как я и сказал, расширение ПК хотя бы на 1 см, этого бы удалось избежать. Короче, ограничение на ограничении и ограничением погоняет. Далее в минусы запишем дверцу, то есть непонятно какой она служит цели, если вынять из нее фильтр не сняв ее невозможно и открывать ее, дабы улучшить продув, решение тоже спорное, ибо тогда вы вместе с ней убираете и фильтр и корпус тупо забьется пылью. Мне кажется, что лучше бы фильтр ставили за дверцей отдельно, тогда всех этих проблем можно было бы избежать и дверца была бы оправдана. Также с боковой панели, которая закрывает проводку, убрали шумку. У S2 она была, а у новой двойки ее почему-то нету. Ну и в завершение старая проблема Meshify это перекрытие отверстий под провода при установке Extended ATX материнских плат. Радует, что не так часто приходится их использовать в сборках, но все равно это нехорошо. Итак, как глобальный итог скажу следующее. Да, корпус имеет определенные ограничения, а оставишь ставишь одно, не можешь поставить другое. Но даже при всем при этом, его функционал и вместимость остаются на крайне высоком уровне. Так что рекомендовать его к покупке я вам могу. Да и своим клиентам, наверное, буду собирать в нем при необходимости. Корпус действительно удачный. Однако надо понимать, друзья, что данный корпус, как и его альтернативы, не из дешевых. Стоит он порядка 14 тысяч рублей. И явно предназначен для дорогих топовых ПК с ценником свыше 150 тысяч. С кастомом или под какие-то мощные горячие системы. Так что если вы хотите собирать что-то такое, то он для вас является хорошим вариантом. И альтернатив ему немного. Наверное только Be Quiet 802 или Фантекс и Fix. Они примерно такого же плана, такого же качества и выполнены на схожем уровне. Вот как-то так. Данный же корпус, друзья, вышел на рынок сравнительно недавно, и пока что не во всех магазинах он есть, поэтому в описании под роликом я оставлю ссылки на уже упомянутые Mesh MeshFS2 и Mesh MeshFIC, которые все еще активно продаются. Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине CityLink, там достаточно низкие цены, довольно большой выбор, но магазины есть во всех уголках нашей необъятной Родины. Также периодически проходят скидки и акции, так что, можно урвать что-то по выгодной цене. Плюс есть также доставка, что может быть актуально в столь непростое коронавирусное время. Но как только мышь F2 появится в сетелинке, я добавлю ссылочку и на него тоже. Вот, собственно, и все, друзья. Если видео вам понравилось, то лучший комплимент автору это лайк, подписка и колокол. На колоколе вы можете нажать уведомления о всех выходящих видео, чтобы не пропустить что-то новое и интересное. Ну, а я желаю вам удачи, друзья. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.